И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, мы будем продолжать обновлять, так сказать, нашу деревню номер 15. И что же, давайте уже приступим. Так вот, друзья. Наверное, начнем с этого дома, друзья, так. Откуда мне начать так. Это версия 1.13, друзья, здесь были добавлены еще вот такие вот прекрасные, так сказать, э, костеры. <клёвый> так. <клёвый> <клёвый> <клёвый> да. <клёвый> Давай возьмём железную, еще. Так, колонны. Вот они. <клёвый> <клёвый> так, еще. Для крыши нам нужно, пусть будет Вот. Так. Ну все, друзья, давайте начинаем обновлять. Так. Вот так. Пато BUT somehow erve je внутреб�ualный Примерно вот так вот получается, красивенько. Вот сюда нужен железный блок. Вот так вот. Так. Теперь крыша. Вот так вот получается. Нужно здесь еще поменять блоки. Сейчас. Этим мы займемся, так, вот, кварцовый блок, вот так вот все поменяем, а, кстати, друзья, нужно поставить день, все. теперь намного светее, а, кстати, друзья, вот, друзья, кстати, подписывайтесь на мой канал, э, просто под, посмотрите на эту вот статистику, Тут половина людей смотрит без подписки моего канала Пожалуйста, подписывайтесь, чтоб эта подписка горела Сереньким светом, вот Вот, подписывайся, я же всю эту подписку смотрю И стараюсь только для вас, друзья Вот А я собственно буду продолжать Я правда, правда говорю, друзья, стараюсь только для вас чтобы вы так сказать видели мои видео и смотрели его до конца так, вот так вот мы все меняем вот так вот аккуратненько эта подписка мне очень, очень нужна так. так тут тут с какой блоком посмотреть так ну пусть будет <связи> Эти. А, а, а, а, Так. Так, друзья, примерно у меня вот так вот получился. Смотрите, вот с всех сторон. Нигде нет кошечков. Сейчас будем поменять эти блоки. Вот. Так, вот железные. Поля. Вот так вот все. Внутрь, походу, я, друзья, не буду трогать, так сказать. А просто. А... Просто если попрощаюсь с вами пища. Когда все сделаем. Надеюсь, вы слышите, друзья, мне опять нету своего Этот... Uh, микрофона Маленький танкс на только с телефоном Микрофон вообще друзья, вы, наверное, уже заметили мой дом. Нет, ну у меня давно не было этой рубрики, когда я вот одна номер номер 15 деревни. Вот, Неправильно сказал немного слова, ну ладно, так. Вот я построил тут себе такой маленький домик. Вот. вот мой... Давай, ко мне. Ко мне, мне кто же? Иди сюда. Вот, он ходит Здесь атакуя, еще ну, наверное, вот так вот В этой серии, друзья, мы обновили нашу деревню номер 15. Ну, точнее, не 15, а просто обновили один домик. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и также делитесь мнениями в комментариях. Всем пока.